Вот такая подняла вестибюрь первого этажа. Теперь иду на второй этаж, возьму свою любимую метлу, большую. Не буду подметать, подметать буду место отдыха, где наши лавочки. Там тоже бывает много... Что такое, так плохо подняло, что ли? Вот, там тоже бывает много мусора, Но я сейчас подметаю далеко не каждый день вот когда я последний раз в пятницу выходила сегодня вторник так суббота воскресенье то есть через три дня мусора я бы не сказала что много раньше было гораздо больше но я думаю что меньше стали кидать его куда попало хотя хотя есть немножко есть над чем работать ну, ничего страшного. Там, где чисто, там не хочется кидать. Там не у каждого рука поднимется что-то бросить, если вокруг чистота. А если вот такое, как у нас так и хочется все еще и больше обкакать. Так, наша метла. Вот это она. Я сейчас с этой метлой обычно тут у нас мест лавочки вот Сделали ребятки. Ну ребятки это один и у нас есть активный такой житель. Зовут его не будем называть как. Хотя кто смотрит все прекрасно знают как его зовут. Вот он сделал такие лавочки. Дын -дын -дын -дын -дын. Можно собрания проводить. И когда люди на них тут сидят. Молодежь отдыхает. Вот. А кто еще отдыхает? Бабулки. Дедульки, правда дедулек у нас нету, женщины. И я вчера тут вечером восседала, вчера ходили мы с одним человечком траву собирать. Вот, отдельно хочу рассказать про тараканов, потому что я же объявила тараканство тобой. И бой уже идет давно. Дома я все перевернула вверх дном, сняла все обои, чтобы там за ними никто не копился и не делал себе эти критоны. вот вместо обоев я просто покрасила краской Вот водоэмульсионные стены вот так как смогла украсила для того чтобы держать под контролем эту ситуацию В смысле тараканов и что вы думаете они он по стенам ползут в окна заползают у меня хоть там сделано марля, они все равно заползают они по деревьям вот тут среди бела дня шастают так, вчера дверь закрываю с коридора. Ну, пошла утром так на приборку. Дверь закрываю. А он прям перед моим носом. Опа, она. А я его нифига себе думаю. Не одна женщина научила покупать в магазинах для, магазин для садоводов. Есть там такое средство от муравьев всяких, хлопов, тараканов. Называется она Фена что ли феноксид феноксид вот феноксид и я оно недорогое если я раньше дихлофосы всякие дорогущие покупала спреи сейчас это недорогое совершенно средство и я его везде сыплю где можно и где нельзя все углы во-первых я заделала зацементировала все плинтуса то есть плинтуса оторвала и все что там было в дырке все их зацементировала вот, плинтуса вообще убрала, чтобы там они не были, выкинула их. Все зацементировала, полы покрашу. Без плинтусов они у меня будут. Вот пока. И э, все, чтобы было под контролем. Причем покрашу светлой краской эти углы-то. Не половой, как обычно, а купила бежевую. Буду мебель, бежевый цвет красить. И углы покрашу белый цвет, чтобы видно было. Раз он ползет, так сразу бы на глаза попадался. Вот уже и осень. Смотрите-ка. Листья-то у нас желтеть начали. Так вот тут раз про... Ну и про тараканов закончу сейчас. И значит, я это эмфинистил, феноксид. Я обмазала все двери входные, окна. С клеем это сделала, все приклеила, чтобы там комар носа не подточил. Но он подтачивает нос комар. комара, иное все равно. А вчера уже перебирала повторно какие-то места, что-то мебель задвигала. И там, где ранее было мной насыпано этот порошок, попадаются один, два, три дохленьких трупика. Значит, все-таки, ну или мои, наверное, еще старенькие. Вот я вырубив все на этой площадке репьи, Лопухи вижу, теперь наблюдаю засохшие кучки. Но вот которые молоденькие, еще вот они тоже начинают. Надо собраться с силами и их тоже подрезать под корень. Они маленькие, еще чуть подрастут, я их под корень подрежу. А те, которые были подросшие в тот раз, я снимала, вот они уже лежат в высыхающем виде. Вот, пожалуйста. вот такая придомовая территория. Вон там еще один торчит. Придомовая территория находится вот в таком состоянии. В прошлом году здесь нельзя было даже пройти. Можно было только возле качель было одно местечко. А сейчас площадка почти вся доступна для игр. Можно спокойно бегать. Тут и кусты были, и сейчас так не было. В субботник сделали мы активные жители. И, и это. Прибрали, вырезали, что-то не надо было. Ну, дальше будет, жизнь покажет, еще лучше сделаем. Так, ну что у меня тут, сейчас я подберу кое-какой мусоренок, мусоринки кое-какие затерялись в траве, я их подберу, отнесу на мусорку и там, на мусорке тоже приберусь. Таким образом, начался мой сегодняшний день. Вот тут вот я села на лавочку. Значит что, под девизом, кто в моей жизни самый главный? Кто моей жизни хозяин? Ну кто? Когда человеку задаешь такой вопрос, он говорит, кто маму называет, кто там еще у кого-то. А я что, говорю? Так ты ведь в своей жизни самый главный. Ты в своей жизни хозяин. Как ты захочешь, как ты зарулишь, так она у тебя жизнь и сложится. Это я опять к тараканам подкрадываюсь. Пересмотрела множество роликов. И нашла такое новое сведение, что разложить если пижму, мяту, мелису и полынь, траву. То есть этот запах этот отпугивает. Но герань, герань точно отпугивает мух и комаров, потому что я всегда ее развожу, ставлю на окна, раньше на балконе у меня вообще не залетали комары. Вот. А вчера пошли мы и насобирали много-много полыни и пижмы. Я, у меня там стояк есть один подозрительный такой, я с ним справиться пока не могу, я туда напихала со всей душе этой пижмы и полыни, пускай пахнет. Вот, сегодня еще пойду подружку вытащу, уже пойдем гулять туда в лес на кладбище и еще насобираю, ну на этом и пока.